Друзья, всем привет! В этом видео я проведу абсолютно полный технический анализ. Будем мы с вами заходить на пробитие. Буду я торговать в режиме онлайн на интреед-баре и на Олимпе. Я буду вам говорить абсолютно все, что я вижу и все, что я думаю. Я думаю, это видео получится очень интересным, поэтому давайте приступать за торговлю. Смотрите, валютная пара евро-японская иена. Давайте подберем время экспирации до 55 минут. Все правильно. Смотрим минуту тайфрейм. Здесь... Важно не упустить момент Ждем небольшой коррекции вниз и заходим Коррекции вниз, скорее всего, не будет Судя по движениям Поэтому давайте заходить сразу же Смотрите, для начала смотрим часовой таймфрейм Видим, что цена у нас движется в вот таком вот диапазоне Сейчас цена отскочила от уровня поддержки Наблюдаем Небольшое повышение наших минимумов Здесь образуется вот такая вот формация Мы ожидаем движения вот к этому уровню сопротивления Который находится вот здесь вот Смотрим 30 минут тайфрейм Видим опять же повышение минимумов Огромные тени при отскоке от уровня поддержки Который указывает на то, что уровень очень сильный Цену от него толкают на повышение Смотрим 5 минут тайфрейм Видим здесь, что цена... Тестирует уровень сопротивления Видно это по теням То есть цена отскакивает И опять же напирает на уровень Отскакивает, напирает на уровень Происходит поджатие к уровню И здесь мы видим сильный импульс вверх Давайте теперь рассмотрим минуту тайфрейм Видим здесь фигуру двойное дно Рисую уровень поддержки Вот наша фигура Видим, что второй отскок произошел немножко выше первого Что дает дополнительную уверенность для движения вверх Здесь мы видим поджатие к уровню Вот уровень сопротивления на пробитие которого мы с вами заходим Потенциал цены здесь направлен на повышение, судя по всем факторам Это отскок от уровня поддержки на больших тайфреймах Повышение минимумов Фигура двойное дно И поджатие к уровню Все говорит о пробитии Давайте с вами ждать. Происходит пробитие уровня сопротивления. Остается 20 секунд. Ловим с вами шикарный импульс. И давайте сейчас мы сделаем скриншотик. Сделочку у нас заходит в плюс. Делаю скриншот анализа. Рисую уровень сопротивления, на пробитие которого я заходил. Рисую фигуру. Двойное дно. Уровень поддержки. И поджатие к уровню сопротивления. Я думаю, анализ здесь понятен. Уровень у нас дальше пробивается. А зайти мы еще раз здесь не сможем, потому что уже момент упущен. Плюс мы отсюда получили. Итак, давайте теперь ситуацию на Олимпе. Я торгую на двух брокерах, поэтому торговую сессию проведу тоже на двух брокерах. Давайте с вами искать что-нибудь хорошее. Смотрите, валютная пара доллар и японская иена. Давайте сразу подберем время экспирации до 20 минут. Да, до 20 минут. И зайдем на повышение. Давайте с вами разбираться. Итак, смотрим, что я здесь увидел. Во-первых, давайте немножко удалим график. Видим уверенный тренд на повышение. Сейчас происходит небольшая коррекция. Цена движется вот в таком вот диапазоне. Давайте немножко приближу теперь. Здесь мы видим, что цена у нас соскочила от уровня поддержки. Вот наш диапазон. Цена должна дойти до уровня сопротивления. То есть примерно вот к этим областям. В цене еще есть куда идти. Далее смотрим 30 минут тайфрейм. Видим здесь силу уровня поддержки. Видим огромные-огромные тени. При отскоке от уровня. Далее открываем 10 минут тайфрейм. Здесь я увидел... Вот такую вот формацию, которая говорит мне о том, что следующие 10 минут и свеча, до конца жизни которой я зашел, будет направлена на повышение и пробьет уровень сопротивления. Здесь мы видим огромную тень и уверенное движение вверх. Далее мы открываем 5 минутный тайфрейм. Здесь от уровня сопротивления произошла реакция, возник паттерн поглощения и цена направилась вверх. И напоследок минутный тайфрейм. Ого, огромный гэп образовался, смотрите. Мы заходили здесь на пробитие вот этого вот уровня сопротивления. Видим поджатие к уровню, повышение наших минимумов. И также можно эту ситуацию по-другому немножко объяснить. Смотрите, вот у нас небольшой в... нисходящий канал, диапазон. Здесь цена отскочила и образовалась вот такая вот формация. В виде чаши, которая указывает на смену тренда и пробитие вот этого вот уровня сопротивления. Давайте с вами ждать Итак, остается у нас одна минутка Сейчас происходит ретестик уровня У нас здесь образовался гэп И из-за этого произошел сильный импульс вниз Потому что гэпом свойственно закрываться Но уровень был пробит Теперь уровень сопротивления служит для цены уровнем поддержки И мы ожидаем реакцию вверх Вот, произошла сильная реакция на повышение И сделочка у нас заходит в плюс Делаю скриншотик Я, пожалуй, обозначу пробитие уровня сопротивления таким нисходящим каналом Потому что это больше похоже именно на эту ситуацию. Рисую уровень сопротивления и уровень поддержки. Обозначаю повышение наших минимумов и пробитие уровня сопротивления. Давайте искать следующую ситуацию. Смотрите, валютная пара евро-доллар. Намечается пробитие уровня сопротивления. Здесь нужно подобрать небольшое время экспирации. Сейчас я объясню почему. Думаю, трех минут вполне хватит. Давайте дождемся небольшой коррекции вниз Сейчас заходить опасненько Или же какого-то сильного подтверждения для пробития 5 секунд до закрытия свечи Вот это у нас подтверждение Заходим на 3 минутки Смотрите Открываем часовой таймфрейм Видим уверенные движения вверх Вот наш сильный импульс Здесь у нас уровень сопротивления От которого цена Произвела реакцию Образовалась такая тень и после этой тени цена пошла дальше на повышение, на повторное тестирование уровня. То есть если после такого отскока цена пошла дальше на повышение, значит она хочет еще раз протестировать уровень сопротивления. Значит мы ожидаем движения вот к этому уровню, от которого был отскок. Смотрим 5 минуты тайфрейм. Здесь все более подробно. Вот наш уровень сопротивления, вот наш импульс, вот повышение минимумов. И зашли мы на пробитие небольшого локального Уровня сопротивления. Вот этого. Почему я решил зайти именно сейчас? Я увидел сильную реакцию от уровня поддержки. Уверенную свечу без каких-либо теней. Наблюдаем предыдущие отскоки. Смотрите, как они происходили. Здесь отскок с тенью. Здесь отскок от первой линии. Отскок с тенью. Отскок с тенью. То есть происходили сильные такие реакции от уровня. Здесь ситуации не повторяются. То есть движение уже не похоже на предыдущие отскоки. Это явный намек на пробитие. Ожидаем импульса вверх. Происходит сильный импульс, остается 30 секунд. Немножко опасненькая ситуация. Возможно придется заходить на третью сделочку. Почему я кстати, выбрал небольшое время экспирации? Потому что у нас было небольшое расстояние до следующего уровня. 4 секунды. Все-таки сделочку на заходит в минус. Ничего страшного. Свечи здесь уже рисуют не то, что мне нужно. У нас, как видим, произошел импульс, когда я заходил на пробитие. Вот импульс вверх и моментальный отскок. То есть здесь уже заходить нельзя. Немножко я здесь ошибся в плане импульса. Давайте искать последнюю на сегодня ситуацию. Смотрите, валютная пара евро-австралийский доллар. Давайте рассмотрим часовой таймфрейм. Здесь похожая ситуация, как на евро-долларе, но немножко получше. Даже я бы сказал намного лучше Смотрим 5 минутку Давайте подбирать время экспирации Здесь движение вверх, я уверен Думаю 5 минут здесь хватит Заходим в сделочку на пробитие уровня сопротивления Смотрим часовой таймфрейм Видим опять же Тестирование уровня То есть цена отскочила от уровня И продолжила идти вверх Сна стремится опять же повторно протестировать уровень. Далее здесь мы наблюдаем фигуру двойное дно. Вот наша фигура. Рисуем уровень поддержки. И видим, что второй отскок был немножко выше первого. Что дает дополнительную уверенность для движения вверх. Сейчас здесь находится глобальный уровень сопротивления, который также у нас стремится пробиться. Смотрим 10 минут таймфрейм, тайфрейм. Видим здесь уровень поддержки. Видим, что у нас начали образовываться неуверенные свечи на понижение. Неуверенные красные свечи с большими тенями. Произошло затухание и отскок от уровня. Видим предыдущую 10-минутную свечу, уверенную, которая направлена на повышение. 5-минуты тайфрейм. Видим здесь тени при отскоке от уровня. Тени снизу. Ну и минуты тайфрейм. Напоследок. Вот у нас уровень сопротивления, вот повышение наших минимумов. Все как обычно. Видим сильные импульсы вверх. Огромные такие зеленые свечи. Мы зашли на пробитие вот этого локального уровня. Давайте с вами ждать. Итак, остается 15 секунд. Происходит сильное и уверенное пробитие локального уровня. 10 секунд. И сделочка у нас заходит в Плюс. Сейчас я сделаю скриншотик, опять же, со своим анализом. Обозначаю уровень сопротивления, на пробитие которого я заходил. Обозначаю повышающиеся минимумы. И само пробитие. Кстати, вы можете заметить, что я захожу на пробитие только вверх. Не знаю почему, но лично для меня пробитие вверх срабатывает гораздо лучше и гораздо чаще. И по ним гораздо удобнее ориентироваться. Но это чисто такая моя точка зрения. И я обязательно делаю скриншот своего анализа. Не просто скриншот сделки, а я еще и рисую свой анализ на этом скриншоте. Чтобы потом можно было, если что, посмотреть, как я заходил. И на что я опирался при заходе в сделку. На этом наша торговля подходит к концу. Всем огромное спасибо за просмотр. Обязательно поставьте этому видео лайк. Если это видео было для вас полезным,